Посмотрите, что у нас тут висит. А висит у нас тут хурма. Сушится. Сушеная хурма это местный очень вкусный деликатес. Как раз зимой будут продавать. На Новый год многие покупают. Очень вкусно. Вакомство. Эта хурма вязкая, этот сорт. И если ее не высушить, есть ее практически что невозможно. А в высушенном виде она очень вкусная.